Я новостный кадет, идите и узнайте здесь свои новости. А новостей у меня достаточно, хоть они и грустные для тех, кто встречает новую эру для этой серии. Как и 16 июня. 21-го мой создатель сделал обращение на scottgames.com, обсуждая различные вещи, а также раскрытие того, что он найдет кого-то достойного на посту управителя этой серии. Затем пару дней спустя веб-страница стала черная и опустела. Но новостный кадет всегда будет здесь. Леди и джентльмены. Вы обронили звезду. Перейдем же к делу. Вот даты предстоящих релизов в этом месяце, объявленные недавно. Они устареют. Если этому видео будет больше месяца, Ужасы Фазбера номер 9, опять Карвер будет доступен с 6 июля. Номер 10, Френдли Фейс будет доступен 7 сентября. Номер 11, Зе Пранкстер и окончательная редакция файлов Фредди, включающие гайды по Секьюрити Бридж будут доступны 2 ноября. Полная сборка Ужасов Фазбера будет доступна 1 декабря. Графический роман 4 Шкаф будет доступен 28 декабря. Безопасность же прорвется в конце этого года. Фильм же снимается еще с весны этого года. К тому же у нас есть хорошие новости. Мерча. Команда сотрудников Ютуз подтвердила через рядит что предстоящие ФНОФ-фигурки находятся на фазе упаковки и будут доступны ориентировочны в октябрьском или же в ноябрьском выпуске. Включат ли в себя они персонажи Фазберфанверса? Неизвестно, перейдем к новостям Фазберфанверса с вечера 31. 1 мая на ночь 1 июня был опубликован новый тизер FNAF Plus, демонстрирующий десятую камеру. Далее причина по которой одна ночь с фланг 3 так долго доходит до своего мобильного порта, пока Кликтем все еще активно работают над основными семью портами ФНАФа, добавляющих надписи на разных языках в каждой из них. По словам создателя PUBGOS это потому что это невыгодно для Clickteam следовательно, не является для них приоритетом, несмотря на то, что они дешевле, меньше по размеру и совместимо и с большинством телефонов. Она в порты всего на 10% успешнее портов Фредди. Разочаровывают разработчиков Фанверса. Особенно стоящего за Попгауз. Не только для фанатов Фланптиф, но и для всех остальных это не очень хорошее начало. Потому что мы в новой ряда серии. Возможно, вы сможете. Даже если вы не планируете играть в эти игры. Попробуйте поддержать портенов на мобильных устройствах. Это поможет будущему Фазбера Фанверса. Думаю вы, как и я, ждете серию Кенди. Короче говоря, нам нужно дождаться клипте, чтобы они завершили порты Фазбера фанверс. Переходим к книжным новостям. 4 июня были выпущены ознакомительные страницы 4 графического романа, посвященного четвертому шкаф. как вы можете видеть здесь. До 23 июня была раскрыта обложка ужасов Фазбера номер 11, Зе Пранкс и да, это последняя книга серии. Ужасы Фазбера все еще есть частью Колтана. Подробнее о бонусе мы увидим в другом видео в июня Давка Хекс обнародовал Кизиар плюшевого Бонни. Это часть их предстоящей линейки плюшевых игрушек. Это все новости. Спасибо за просмотр и хорошего дня.